Я знаю, друзья, что большинство из вас смотрит мой канал, потому что вы хотите использовать стиль, чтобы выглядеть привлекательнее. И это хорошо. Стиль определенно может повысить ваши шансы. На вас будут заглядываться, а не просматривать. Вы хотите быть замеченным. Но чем глубже вы погружаетесь в эту тему, тем больше каналов находите, много другой информации, все эти разговоры про игры разума, игры на свиданиях. Но игры не работают, и сейчас мы это обсудим. Друзья, я почитал литературу. Да, я прочитал эту книгу и немало других. Но гораздо глубже я погрузился в такого рода литературу. О нашем прошлом. Истоки поведения. Я изучал эволюционную биологию, психологию. Прочитал большое количество исследований, почему люди привлекают друг друга. Да, игры работают, но поверхностно. С помощью их вы можете завлечь ее к себе домой на ночь. Может быть, несколько недель у вас будут какие-то отношения. Но в этом и проблема, друзья. Как только у вас начнутся... Настоящие отношения, и вы начнете жить. То вы будете жить под давлением. Некоторые вещи будут усложнять ее. И вы поймете, что игры не выдержат испытаний. Они предназначены, чтобы действовать здесь и сейчас. И вы поймете, что на самом деле не хотите быть с этим человеком. Так что же работает? Как построить отношения с девушкой? Как строить отношения с друзьями, с семьей, с любым в этом мире? Друзья, все начинается с самовыражения и способности общаться с ними честно. Откровенно. И часто. Давайте поговорим об этом. Итак, честно, вы должны уметь разложить все по полочкам. Это невероятно мощная штука, когда вы можете рассказать кому-то честно, что вы к нему чувствуете. Откровенно. Вам нужно быть способным поговорить с человеком, когда вам это нужно. Вам нужен человек, которому вы можете позвонить, которому вы можете отправить сообщение, и вы знаете, что он ответит. Для большинства из нас это очень сложно выразить, что чувствуем, но вы должны быть способны общаться открыто. Далее, в чем большинство парней все время ложают, И это не выражение чувств чистота. Вы начали отношения полгода назад. Месяц вы говорили девушке, как много она для вас значит. Когда вы говорили это последний раз своей жене? Вы женаты пять лет. Вы дали клятву, сказали, что сильно ее любите. Но когда вы в последний раз говорили, что любите ее? Зачастую я говорю своей, как я ее люблю, каждый раз перед сном. Ведь вы не знаете, сколько вам осталось на этой земле. Ну что ж, теперь мы можем согласиться с тем, что игры нам не подходят. Вам нужно уметь выражать свои чувства. Но как их выражать? Это вопрос на 000 000 долларов. Сегодня я дам вам 5 действенных советов. Способы, как вы можете выразиться. Способы, с помощью которых вы сможете выразить, как много девушка значит для вас. Первое – простые записки. У меня весь дом наполнен скрытыми маленькими стикерами. Я сделал это год назад с простой надписью «Тони любит Лену». Я приклеил их стратегическим образом на шкафы, в те области, где она просто может их найти, просто занимаясь по дому день за днем. Она их обожает. Это постоянно напоминает ей о том, как много она знает для меня. Еще один вариант – красивая карточка. Знаю, их бывает сложно найти. Карточки, которые выражают то, что вы чувствуете. Далее, физический контакт. Я знаю, друзья, о чем вы подумали. Это не то. Я говорю о простых физических контактах. Проведите рукой по волосам своей жены, зная по себе, это имеет значение. Когда у моей жены болит голова, она обожает массаж головы. Я просто подхожу сзади, делаю его минут 10, просто делаю ей приятный массаж. И это многое значит для нее. Мы люди, нам нужны прикосновения. Нам нужны взаимодействия. Далее поговорим о телефоне. Проявим креатив. Что касается меня, мне нравится фотография жены и детей на заставке. Это постоянное напоминание о важном. Если вы звоните своей жене каждый день, почему бы не разнообразить общение? Отправьте ей текст, картинку, а если вы обычно переписываетесь с ней и присылаете картинки, как насчет звонка и сказать ей ⁇ Привет, я хочу поговорить с тобой, я просто хочу, чтобы ты знала, как ты много значишь для меня ⁇ Итак, ищите способы общаться и не бойтесь смешивать их. Подарки. Не бойтесь дарить подарки без причины. Я люблю покупать цветы без всякой причины. Я всегда их покупаю, когда ищу благосклонности, пытаюсь защитить себя, когда лажаю. Или что-то забываю, как забыл про некоторые годовщины. Но что касается дела, я обожаю дарить подарки. Моя жена любит цветы. Да, они живут только несколько дней, но они делают дни ярче, и она обожает цветы. Со следующим будет непросто. Это очень трудно для меня. Если ваша женщина в приоритете, вам нужно выделять время для нее. Друзья, это значит, планируйте время. Да, не звучит сексуально, но такова жизнь. Если вы задерживаетесь, потому что провели лишнее время с клиентом, и думаете, она поймет. Это ловушка, в которую мы все попадаем. Особенно те парни, которые хотят быть успешными, достичь многого. Мы начинаем относиться к тому, что больше всего значит для нас с наименьшим вниманием. Вплоть до того, что уделяем время для галочки. Друзья, вы должны пресечь это в зародыше. Вы должны говорить, что этот человек достоин того, чтобы я перелетел через всю страну, чтобы провести с ним время. Мы с женой встречались на расстоянии годы, я по 11 месяцев не видел ее, но при этом мы были связаны. Я отбросил все, я знал, что она важна для меня. Я был в морской пехоте в то время, и как раз перед командировкой в Ирак, знаете, в чем я был уверен? Даже если я потеряю ногу, эта женщина будет рядом. И когда у вас будут такие отношения, друзья, все эти игры, все лишнее уйдет в сторону. На этом моменте вы можете сказать «Антонио, это прекрасная информация, но у меня более глубокие проблемы. Я даже не знаю, как заговорить с девушкой. Я не знаю, как к ней подойти». Может вы относительно молоды, новичок в свиданиях, может недавно развелись и смертельно боитесь возвращения в игру. Друзья, у меня есть видео для вас здесь. Три совета, как подойти и заговорить с девушкой. Я хочу, чтобы вы посмотрели это видео. Я рассказываю кучу деталей, какие вы можете принять шаги, чтобы превозмочь этот страх. Чтобы подойти и заговорить с девушкой. Ну что, господа, на этом все. Будьте стильными. Увидимся в следующем видео.